Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Забираю свои награды И самое удивительное, что я хочу узнать, это куда меня скинули А скинули меня <соспалит> Лига Сиогунов, одна звезда, ребят, прикиньте Вот что значит не, не поиграть три дня Ладно, откроем бесплатно пак но ничего тут интересного нам не выпадает Естественно, начнем с ежедневок, само собой Пойдем пробежимся по серии испытаний Возьмем Макмана Возьмем Донателла, Зека, Маузеров и Леонарда Такая вот специфическая у меня команда получается Ага Бакстер Стопман но я могу сделать вот так вот. <рекл2> просто вышиб ему мозги, прикинь? Да, я даже не ожидал, если честно, что мы просто Бакстера вырубим с одного выстрела. Сюрикены. И бомбочка. И остается один хан. Больше никого не осталось. Да, запинали. Очень даже неплохо. Так, ну что, друзья, мы двигаемся тогда дальше. Забираем тут наши награды. И теперь идем искать. Идем искать. У нас мотогена мало, к сожалению. Прокачать Рафаэля я не смогу. Пицелицева. Многие пишут: Рей, ну, не качая пиццелицева, он типа медленный, такой ватный. Ребят, я все прекрасно понимаю, но если мы уже начали его копать, качать. Фигли нам делать Не будем, как говорится, переключаться Будем делать все последовательно А то одного не докачаем Второго не докачаем, третьего не докачаем И будем потом, как говорится, сопли Подтирать за ними, ходить Сделаем все красиво, как должно быть Вначале одного, потом второго Сейчас вот у нас прокачиваем Пиццелицу по скиллам А по уровню мы прокачивать будем Рафаэля Но в данный момент также будем прокачивать целицу потому что все равно у нас не хватит не хватит у нас мутагена И очень мало у нас Поэтому только лишь Шпицелицева Могу себе позволить сейчас качнуть Так, забираем все наши награды здесь Все Здесь мы собрали Так, у нас Кстати, кстати, фарм Ребята, на фарме сейчас Ух ты, усиление технодрома Классическая бойня, да? Классическая бойня, если нам ну да, я, скорее всего, так и сделал, ребят Давайте э, наберем 710 жетонов, чтобы нам купить 3 ДНК 3 ДНК на... Р... А, на Рокстаде, да Давай-давай, там осталось совсем немножко Так, почти 700 Все, 710 есть Ладно, давай тогда по максималке Потратимся с тобой, чтобы уже Как говорится, душа не болела, да, и Мы не думали, вот, что-то мы не успели сделать Полностью сыр потратим Тут осталось не так уж много, на 5 попыток всего лишь Так, и последнее Все Так, переходим в магазин В предметы, в жетоны и приобретаем 89 ДНК У нас, жетона, хотел сказать 89 ДНК Ну что, ребят, турнирная арена Надо как-то, я не знаю, исправляться Уровень 49 47 Ну, я думаю, пока Пока своими силами, ребят Пока будем Разница небольшая, но все-таки, я думаю, мы здесь справимся Я имею в виду, разница небольшая между уровнями То есть у нас 54-й, да, идет 56 А у них 49 Так, баллончик закинем Так, двоим заблокировали способности а, Давай вот так вот, наверное Фигня какая-то получилась Карайку, что ли, наказать? Наказал Тоже мне наказывальщик Давай теперь кофе кофемашинку применим. Двое упало. Ай-яй-яй, надо было поджог просто сделать и все. Нет, вот. Нормально, успели. А если бы я поджог использовал, мы могли бы сейчас двоих сразу бы положить. Ну, по крайней мере, можно было бы постепенный урон на них повесить. Так, ну что, 15-19 по-прежнему. Так, они понижают. То есть на 15-20 можно не рассчитывать, да? Походу дело, что можно не рассчитывать Ладно Сделаем проще Берем Дони Раз, два, три, четыре Донателло будет, как всегда, у нас за всех отдуваться Ну, зато его здесь одного будет, наверное, достаточно Проверим Просто наказал Просто наказал всех своими сюрикенами Я обожаю, когда так все происходит а Для чего это делается? Ну, чтобы быстрее, ребят, наверстать упущенные. Сколько мы времени потеряли И нам нужно сейчас это все как-то Восстанавливать Причем Завтра у меня последний выходной Точнее, сегодня, потому что уже 2 часа ночи Сегодня, да а Завтра уже я на работу иду да. А Спроси, куда ты все выходные рей потратил Я тебе скажу, я допрошел Одни из нас, ремейк Кому интересно, можете заходить на второй канал Кстати, если кто не может увидеть десятую серию Ребята, я не знаю, YouTube э, Сделал такое ограничение, что типа в России В 10 серии запрещен контент И я посмотрел, какой момент Это когда он берет Элли с больницы И на руках ее выносит к лифту Почему-то у нас в России это запрещено. И видос как бы попал под запрет. Но если кому интересно, посмотреть без купюр, без цензур. Он может перейти спокойненько на мой канал на Дзене. Там, как говорится, у меня дублируются видосики, что на Ютубе, что на Дзене. И спокойненько посмотреть. Но это если кому интересно. 11-я часть серии вышла в принципе нормально. Но там ничего такого нету. И называется она «Оставшийся позади». Ну, это как раз вот эта вот история, когда ее укусили, Элли с подругой вместе. И что она делала с Джоэлом, когда Джоэл был, как-то сказать, когда он, помнишь, на кол упал. Вот показывает момент, как она за ним ухаживала, как она искала антибиотики и так далее. То есть, как бы там две истории. Как бы перекрещ перекрещиваются Да, между собой Так, и по поводу Легаси, да, ребята Одни из нас прошли, теперь будем Дальше продолжать Проходить Хогварт Легаси, обязательно Так, ну что, беру Зека и Раз, два, три, четыре Вот так, просто мне как бы немножко Сложновато, друзья мои, то, что на ПК довольно долгие игры по времени. Там одна серия, там можно на 5-6 часов ее проходить. Из учета, если какие-то еще моменты, да, там неудачно получается, приходится вырезать. То есть довольно долго. И как бы пару серий там снимаешь, и у тебя... Вау! И у тебя уже не хватает времени на андроид игры. Так что я думаю, надеюсь, вы поймете. Так, да, Хана, конечно, потеряли. Что-то я, как обычно, заговорился и потерял. Ладно, ничего страшного. Не впервой. Так, а вот 16, 20, 15, 20. Ладно, хорошо. Я беру Бакстера. Вот так вот. Ну, да, чтобы все это быстренько нам пройти. По поводу, ребята, Days After. У меня, короче... Есть к вам такой вопросик. Блин, я не знаю, ребят, наверное, опять тут в игре в этой комментарии будут недоступны, потому что это детский контент, а в детском контенте почему-то нельзя комментарии. Ну, это бред какой-то полный. Ютуб что хочет, то и вытворяет сам. Ладно, друзья мои, будете писать к другому видосику комментарий. Вот по поводу Days After. У нас есть, вы знаете, да, что я прохожу ее на эмуляторе? Но у нас также есть, Days автор я только сегодня, ребят, увидел, ВК-плей. Да, ВК-шки в этой. То же самое, но просто единственное, что... Ну вот я зашел, загрузил, она как бы под ПК заточена. Которая на ВК-плей, она как будто под ПК. Потому что там все кнопки, там, shift, и вот это все именно сделано, как этот... Но там придется тогда начинать с самого начала С нуля, то есть Или же мне продолжать мою версию Которая у меня на андроиде Я уж там не помню, какой у меня там 20 уровень Ее напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии. Начинать с нуля или все-таки продолжить? Буду, короче, ждать от вас комментариев Так, давай возьмем Рафаэ... Крис, куда лезешь? Раз, два, три, четыре... Еще там э, скачал игруху Дракар Про, по-моему, викингов, если не ошибаюсь Такая, знаешь, битыма по ходу дела В общем, тоже собираюсь в скором времени Поиграть в неё Так что скоро ждите Ну, тюф, нормально Прорубили Лисичка хорошо, когда она на добивке идет. Да ёк-макрёк, я думал, сейчас мы все-таки в Лигу Сегунов две звезды попадем Но не шиша Ничего подобного э -э Так, возьму, наверное, Железноголового здесь Я, ребят, ни с кулечкой не дюлюсь Если сейчас Железноголовый опять будет тупить Ну, в моем плане тупить, это ходить последним Ну ладно, это понятно, майки Нет, смотри-ка Упс так, минус Лео, Давай, добивай, Кунаичи. Круто. Все у нее получилось. Бомбануло. И мы продолжаем наш путь. Так, Лига Сегна в Две звездочки. Шикарно. Просто шикарно. 15-20. Я думаю, что уже можно, в принципе, дать и 16-21, по идее. Но ты от них этого не добьешься. Поэтому я беру Рафаэля. И вот так вот Суть дела в том, что сейчас Рафаэль будет у меня стоять в провокации И развешивать всем звезделей. Кто-то в комментариях писал Рей, кого лучше прокачивать там очень много персонажей И спрашивает Рафаэля Я вам скажу сразу, ребят, если есть возможность прокачивать э, Рафаэля Вот этого Который э, та он там становится, да, провокатором То, конечно, лучше его если Леонардо, который у нас делает вертушку То, наверное, лучше Леонардо прокачивать Тут как бы Индивидуально все Сейчас получит звездилей, на Так, общем гранат Там хотя бы кого-нибудь уронить, хоть одного Одного уронили Еще Доня делает За это и поплатился Так, Рокстеди тоже крышка Минус майки а На морозилку постепенно урон повесили И добиваем То есть на данный момент у нас только лишь один персонаж погиб Это Хан Да и то как-то так нелепо он погиб, если честно До Лиги Мастеров мы доберемся У нас вообще что за этот Блин, опять у меня телефон где-то лежит что у нас за день недели Я не слежу за этим У знаешь, каждый день как день сурка Упал, проснулся, работа Встал, проснулся, работа Встал, проснулся, ПК Кое-какие дела И опять работа Вообще с этой работой Просто уже мозги кипят Ну и все Тут довольно быстро получилось у нас тем более, когда ты работаешь по 12 часов Так, 66-я позиция Ну, давай возьмем вот этих вот Так, мне нужны массовые атаки Поэтому я возьму, наверное, карайку плюс змейковьюн И вот так Надо посмотреть, сколько у нас вообще платиновых осколков По-моему, сотка-то будет, надеюсь Давай так сделаем Минус двоечка Обожаю, когда Падает, то на... ну зачем ты хиляешь а? Ну зачем ты это делаешь Муха-то навозная, несчастная а. Давай, наверное, маузеров попробуем Ба... <coughs> Вот Матейбам. Не попал он по ним Потому что у них висит уклонение, ребят <пш> Ну-ка, если так Хе. змейковин красавчик не подвел. Добил все-таки их. 55 место. О, 16.21. В каком-то веке дождался я наконец-то. Еберу Ванька. Так, пиццелицу мы, наверное, сегодня еще один уровень поднимем. 63-й, чтоб был. Хотя мне надо прокачать майки до сотки. Да, мы уже по-моему с тобой все награды взяли Поэтому не будем тратить мутаген А лучше подождем И прокачаем Рафаэля до 92 уровня Так будет лучше Ну, 44 44 место Давай возьмем Крэнга а у нас уже 70 уровень, кстати. А у него 61-й. То есть догоняет потихоньку нас. Давай крэнк. Влупим по ним. Супер лучом. Изи. Просто в хлам. В труху, в пыль. 32-я позиция. Нет, давай-ка мне 16.21 Хорош, дурачка, валять Ну вы что, специально что ли, так делаете? Э, супер шредер Да, супер шредер Раз, два, три Четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Достаточно будет шипов, как думаешь? Вполне Просто... Одна плюха, и они, улыбаясь, упали То есть, получается, мы только дойдем до Лиги Сегунов три звезды Да, до мастера не дотянем Плохо Это, ребята, очень плохо Так, мы хотели с тобой, помнишь, как-то разыграть Вот сейчас мы и разыграем Будет у меня один Один Армагон против всех Потому что в прошлый раз у нас э, Микеланджело же, да? Да, Микеланджело, он не справился. Ну, оно и понятно, у него нет массовых атак и остального прочего. Вот Маузер наверное, тоже бы справились в соло с противниками. Угу. Ну что, последний поединок. Ну, 16-21. Блин, нет, вот это я... Это я не буду. Вот, вот это я еще возьму. Он у нас просто один. Армагон против всех. Естественно, вначале супер-атаку. Ты серьезно? Мы просто, ребята, всех ушатали С одной плюхи Да Зашибись С восьмого просто на седьмое место перепрыгнул <соценно> Бред Да, ребята, я, наверное, ничего не буду сегодня прокачивать По уровню Оставим с тобой на следующей серии Потому что для того, чтобы Рафа поднять Нам нужно 27 тысяч Монтагена Или 29 даже 26. Ну, почти 26,5 половиной. Нам надо будет 6000 мутагена И тогда я ему подниму до 92 уровня Надо докачивать его все-таки Вот А пока получается, что все Да, ну что, увидимся завтра А на этом все Всем удачи и до новых скорых видосиков